привет всем сегодня 9 июля не могу нарадоваться на наш урожай клубники это вот те сорта которые мы заказывали с сайта семинару в этом году вот уже второй год пустиком здесь вот такие вот красавцы выросли ну ягодка поспевает постепенно вот мы первый, так скажем, урожай приехали снять, посмотреть. Кусты в этом году очень большие. То есть я их подкормила осенью. То есть они в высоту практически ну сантиметров 40 то точно. Вот такие вот здесь вот плоды. Ну тут еще поспевает, что-то еще зелененькое. Ага, тут вот ну-ка посмотрим. В общем, сейчас отмечу, какие кустики хорошенькие. От них усы уже можно будет. Вот эти вот прям здоровые такие, но они поздние. Вот здесь вот сорта. Вот еще зеленые. Но высокие, надо сказать. То есть тут вот ягода прям еще только растет.